Добро пожаловать на сайт курса системы «Денежная комбинация». Зарабатывайте от 50 тысяч в месяц, используя один сервис и автоматизацию. Что нужно, чтобы зарабатывать по системе? Суть заработка сводится к простым действиям. Просто изучить материал, скопировать материалы, добавить на сервис, подключить автоматизацию и начать зарабатывать. Я сделал для вас простую... И доступную даже новичку систему заработка с доходом от 50 тысяч в месяц. Для того чтобы начать зарабатывать по системе, вам нужно посмотреть видеоинструкцию, повторить и добавить материалы на сервис и начать зарабатывать. Для вас подготовлены все необходимые материалы для запуска системы. Вам нужно всего лишь за один вечер запустить систему и, и начать получать ежемесячный доход. Система денежная комбинация полностью готова приносить вам доход на протяжении долгих месяцев. Принимайте решение, и я жду вас в курсе. Так, друзья, в этом видео я хочу вам продемонстрировать свой Kiwi кошелек. И вот, как видите, я в него сейчас зашел, и баланс Kiwi кошелька составляет 55 934 рубля. Это баланс вот на сегодняшний вот сегодня 25 июня. То есть на 25 июня я заработал по системе денежная комбинация 55 934 рубля. Ну, по сути, почти 56 да, тысяч. Также я вам еще приложу скрины с других своих счетов, там заработанные за предыдущие месяцы. Поэтому вот так вот работает система. Она приносит доход. Этот доход получаю я. Этот доход сможете получить и вы. Действуйте.